Всем привет Компания на газу.ру Приехал нам, к нам новый автомобиль Нива Трехдверная легенда Новье Еще номера не получил Ставит ГБО Сказал как-то он там в ГИБДД Пройдет Сказали сперва ей ставь На учет, потом поставим ГБО Он сказал мне там все схвачено. Привез оборудование бушное. Стояло на пятидверной ниве, на длинной. Пробег был 70 тысяч километров. Все исправно, идеально работало. Сказал, что ставим на него. Баллон на 80 литров, цилиндрический. То есть он тут практически пол багажника скушал. Можно поставить короткий баллон на 51 литр. То есть он вот будет... Одну треть, наверное, занимать, но ставим тот баллон, который был на 80. Под капотом будет стоять электроника Алекс также, то есть в таком виде вот привезли. Мы демонтировали трубки, шланги, в любом случае будут новые стоять. Электроника Алекс, форсунки, Тор проехали вот 70 тысяч километров, прям как новые. Ну, форсунки еще 30-50 тысяч точно пробегают. Редуктор, а, также визуально вроде как нормальный. Единственное, катушка с соляной, вот, трещинка тут есть. Но все исправно работало, сказал, как выйдет из строя. так и будем менять. Вот так это выглядит все это. Установим, под капотом ничего не изменилось. Под капотом все по-старому. На машине только кондиционер. Места мало, стало. Шланги, шланги, трубки, трубки Места нифига нет Но Машины довольно часто приезжают Установим все, покажем Где, как выглядит что. Вот салон Новой Нивы 22 год выпуска Пробег там 20 километров, наверное Вообще классная Ну, для деревни, наверное, самое вообще Отличная машина. Грибки, ягодки, рыбалка. Проедет везде. Еще и с комфортом теперь кондиционеры. Монтаж займет примерно 5-6 часов. Установим, все покажем. Монтаж ГБО закончили. Сейчас будет настройка машину завели, машина автоматически перешла на газ Ну, то есть вот машина работает на бензине еще ничего не настраивали но так как снималось оборудование с Нивы, вот она переходит ну, не совсем устойчиво работает соответственно сделаем новую настройку конкретно под этот автомобиль кнопка переключения соответственно вот здесь встала Заправочные глючки бензобака. И баллон. Баллон жестко на арку крепится тут металлический уголок к полу. И баллон уже к уголку. Вот так получилось. А, нет, вот 180 километров уже пробег Вот, происходит калибровка Заново То есть, это оборудование регистрировать Также не будут на этой машине Не удивлюсь, что Год, два, три пройдет Эту электронику снимут, поставят на следующий автомобиль В процессе эксплуатации Будут меняться только Или обслуживаться редукторы и форсунки И все если есть вопросы, пишите под видео. Постараемся всем ответить. Всем пока.